Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередное очередное заседание. 22 пункта. Среди них первый это вопрос с нашей точки зрения, который подсурдинку специальной военной операции Старая Площадь и Единая Россия реализует проект демонтажа выборов как таковых. Почему-то мы. Глубоко возмущены, когда закон носится 6,5 страниц, а после второго чтения он становится 162 страницы. Ну, как вы считаете, там если на каждую букву поправки писать, и то столько не должно быть. То есть фактически изменена концепция, но главное, что внесено, даже не ДЭК, это исключение из числа субъектов контроля главного субъекта, члена комиссии с правом совещательного голоса, потому что вот все факты привлечения к ответственности документируются именно этим субъектом. Вторая новелла, которая внесена, это фактически э, развязывание рук для произвола комиссии э, с возможностью удаления любого наблюдателя. Мы считаем, что при такой ситуации, в принципе, выборы как институт теряют свою актуальность. Второй вопрос. Вы видите, что, ну, казалось бы, президент призывает в связи со спецоперацией, давайте объединимся, давайте осознаем, давайте вот нас окружили базами, биолабораториями. Мы поддержим это обращение, хотя глубоко убеждены, что в этом обращении необходимо было Вообще-то записать и лаборатории США, которые сегодня находятся и в Грузии, и в Казахстане, и в Азербайджане, и в Киргизии, и в Таджикистане. Я вам напомню, что три из пяти названных мной стран, вообще члены ОДКБ и члены Евразес. И с нашей точки зрения эти вопросы ну, не надо замалчивать, пытаясь как бы, акцентировать на каком-то одном. Потому что в этих биолабораториях создаются такие же штаммы вредных болезней часть из которых есть и на Украине. Кроме того, вы знаете, сегодня есть так называемый второй пакет правительства, в части противодействия санкциям. Мы, как и первый, считаем его неполным. Более того, мы видим происки некоторых лоббистов, под сурбдинку борьбы с санкциями, на самом деле решать свои вопросы, ну, как-то скажите, пожалуйста, как на вас повлияет, э, вообще-то, везенный, без льгот иностранный алкоголь? Ну, это же получается, что лоббисты элитного питья, они не могут без него совсем, понимаете? Ну, как без виски или без других э, напитков. Поэтому мы, конечно же, эти позиции обозначим и за законы, которые в принципе ну, с нашей точки зрения, профанацией является. ну, голосовать не будем. Так же, как и так называемые свободные административные районы. Вы знаете, что у нас сегодня четвертый этап так называемой попытки амнистии капиталов. Ну, вот мы сегодня зададим очередной вопрос представителю Минфины. Каковы результаты? Ну, а результатов ноль почему? Потому что, вы понимаете, западная модель, она саккумулирована таким образом, что, в принципе... Вы за выход платите в три раза больше, чем за вход. И второе, все офшоры обслуживаются в американских и британских банках. Ну и, как вы понимаете, туда можно ввести, а назад вывести невозможно. Более того, во всех так называемых странах Запада существует закон. К вам в любой момент может прийти налоговый инспектор и попросить вас продекларировать законность доходов. И реквизировать, чем они сегодня и будут заниматься. Поэтому, по нашему мнению, в антисанкционных мероприятиях отсутствует главная проблема. Какая? По нашему глубокому убеждению, мы это неоднократно обозначали: необходимо лишить независимости так называемый центробанк, необходимо отвязаться от псевдобивалютной корзины. Третье. Необходимо спросить с руководства Центробанка, почему они не выполнили свои конституционные обязательства и потеряли две трети золотовалютных резервов. На каком основании два года они разрешили фактически свободный вывоз золота, его вывезли 600 тонн. Мы настаиваем на том, что необходимо в принципе изменить методику оценки собственной валюты. И в данной ситуации мы считаем, что дальнейшая привязка к евро и доллару, стоимость которых определяется пальцем в небо, это вред для экономики, а поднятие ключевой ставки это вообще удар в спину. С нашей точки зрения необходимо вообще-то переходить на вопросы вообще мобилизационной экономики, никаких послаблений не будет. И нам крайне непонятно, когда нам все обрезали, и все остановили, а мы продолжаем качать им газ. Ну, надо сначала один газопровод отключить. И им тогда надо не один градус снижать в комнате, а на пять. Понимаете? Потом, если не, не вменяемости нет, отключить второй. И переориентировать потоки вот в Юго-Восточную Азию, Китай. А так, если мы будем, как бы, они нам в лицо, а мы говорим, ну давай вот вторую часть лица. Так вопросы не решаются. Вчера мы рассмотрели представление генерального прокурора, вот, оно у меня здесь, да, к сожалению, без участия генерального прокурора. И должен сказать, что э, следствие грубо нарушило многие положения закона уголовно-процессуального при расследовании этого дела и при получении согласия Государственной Думы на направление дела в суд. И тем самым втянула и Государственную Думу в эти беззакония. А Дума пошла в следствие на поводу. Прежде всего, я обращаю внимание, и раньше мы об этом говорили в СМИ, о том, что в действиях Рашкина нет состава преступления, потому что Рашкин был убежден, что он идет на охоту, имея все соответствующие разрешения. Его знакомый фермер ему об этом объявил, Рашкин об этом говорил, что все разрешения всякие есть. Но оказалось, что их нет, поэтому Рашкин оказался преступником. Но он оказался преступником не с прямым, не с прямым умыслом, ибо преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Поэтому в его действиях нет состава преступления. Но самое интересное, что фермер, который в первоначальных, на первоначальных этапах расследования дважды давал показания в пользу Рашкина, за несколько дней до окончания следствия отказался от своих показаний, изменил свои показания и требования. Рашкина и требования адвокатов, ходатайства адвокатов о проведении с снимочной ставки, удовлетворено не было. Было отклонено это требование. И дело вот пришло в Государственную Думу и пойдет в суд без вот такой очной ставки. Интересно, что как, как мы, нам, нам интересно знать, а как же понимает следствие, в чем же умысел Тарашкина? Как, почему же он пошел охотиться там, где не разрешено охотиться? Ведь много территорий в России, где можно было охотиться, он раньше ходил на такие охоты, где разрешено было это, разрешено было это делать. Но этого след, следствие устанавливать не стало. И вообще мотивы преступления не установлены. Хотя в соответствии со статьей 73 Уголовного процессуального кодекса следователь обязан был сделать. Но он понимает, что никаких мотивов нет для того, чтобы квалифицировать вот как умысленное. Во-вторых, я обращаю внимание на то, что э, квалификация действий Рашкина э, в группе лис, а также с применением транспортного средства, совершенно несостоятельная. Транспортное средство не может быть вменено в вину, если браконьер, охотник приехал на нем и перевозил на нем животные. Оно вменяется в вину тогда, когда отслеживал животные, когда преследовал его, когда... Э, Сходу стрелял из транспортного средства, тогда и считается преступлением. Ну а по Рашкину решили вот поступить так, потому что так нравится. И э, интересно, что преступная группа э, каким образом вменена. Ведь Рашкину его знакомый, фамилия его Г, значит, э, помогал разделать тушу Лося. Помогал после того, как Рашкин отстрелял Лося. Он сходил за ним в домик, попросил оказать помощь. Преступление Рашкин окончил, если он совершал преступление, деяние окончено тогда, когда произведен выстрел, а дальше кто что делает, это никакого значения не имеет. Тем не менее, это гражданин, гражданина подтянули в качестве преступника, вменили в вину ему тоже эту статью, и так сказать, дело пойдет на него в суд. Сделали для чего? Для того, чтобы квалифицировать действия Рашкина по части 2, иначе как-то не солидно на депутата по части 1 направлять дело в суд. Далее следователь, следователь обязан был направить дело не в Государственную Думу, а в суд с ходатайством о прекращении для применения так называемого судебного штрафа. Но э, почему он должен был это сделать? Да потому что Рашкин, во-первых, возместил ущерб, во-вторых, он совершил нетяжкое тяжкое Преступление, которое квалифицируется как нетяжкое. Тем не менее, дело суд не пошло, пошло в Думу, и Дума его рассматривала, хотя не обязана была вернуть это следователю. Вот таким образом Дума втянула себя еще раз вот в эти неблаговидные поступки. В отношении Рашкина применена мера пресечения в виде, в виде значит, запрета определенных действий. Ему запрещено куда-либо ходить, выходить, общаться, звонить по телефону и так далее. Ну, он полностью парализован как депутат. Его с ним решили уже на стадии предварительного следствия разделаться как с политиком. Но интересно, что следователь сам должен был применить эту меру пресечения. Он обратился в Думу, и Дума дала согласие. Понимаете, Дума дала согласие на то, что не вправе было вообще рассматривать. Влезла вот в такую ситуацию. Ну, и, может быть, последнее, о чем я хотел бы сказать, это про оперативно-розыскную деятельность, которая началась еще до выстрела, как мы знаем, и средств массовой информации мы знаем значит наблюдение за ним и все остальное. Но интересно-то что? Что оперативники, установив, что Рашкин собирается отстрелять незаконно животное, должны были что сделать? Предупредить это деяние, пресечь его. По закону они должны были это сделать, а они дождались, когда Рашкина стреляет, и тогда так сказать, начали в СМИ распространять эту информацию, начали все протоколировать. Ну и в итоге они тоже сами нарушили закон. Это все равно, что дождались бы, когда террористы взорвут дом, и тогда бы начали расследовать. Поэтому мы категорически со всем этим не согласны и голосовали против. Спасибо. Правительство внесло очередной пакет документов по изменению, как они считают, экономической ситуации. К сожалению... Этот пакет документов не решает основной проблемы. В чем сейчас основная проблема? Экономически, скажем так, способные люди сейчас выведены за рамки производства, за рамки экономики, потому что предприниматели не знают, как действовать в нынешней ситуации и, в принципе, все ждут каких-то решений. Внесен пакет документов, отменяются НДС. Мы говорили о том, что НДС отменить надо уже давно, но только в одном маленьком частном случае, его практически везде надо отменять, отменяется НДФЛ. Только в маленьком частном случае. То есть глобальных перемен нет. И когда а, страны, которые нам объявили экономическую войну, принимают решение арестовывать Чита, половину золотовалютных резервов нашей страны а, неизвестное а, состояние. Сможем мы разморозить, не сможем разморозить, но а, глобальных решений правительство не принимает. Они говорят о волатильности рынков. Как продавец может говорить о волатильности рынков, если нефть твоя, газ твой, полезные ископаемые твои, а ты смотришь на лондонскую биржу и э, почем продается там э, золото, нефть и газ. Выставьте цену, берут, хорошо, не берут, еще лучше. На внутреннем рынке почему не снизить стоимость электрической энергии до себестоимости? Снижение до себестоимости сразу развяжет руки нашим предпринимателям, и у нас экономика закрутится. К сожалению, правительство до сих пор действует в рамках... Международного валютного фонда и того, как Международный валютный фонд ставит задачу. До сих пор не отменили пенсионную реформу, хотя народ это ждет. Ну и приоритеты, смотрите, как расставляет действующая власть. Ущерб от действий Рашкина 90 тысяч рублей. Ущерб 80 тысяч рублей. Это надо срочно внести в Думу. Ущерб от действий правительства как минимум 300 миллиардов долларов. И никто даже не снял с должности этих горе-руководителей. На протяжении долгих лет наша фракция говорила о том, что нельзя вкладывать средства в золотовалютные резервы, нельзя отдавать на хранение нашим врагам деньги, как ты их получишь. Нельзя фонд национального благосостояния до такого уровня 14 триллионов рублей. Кто сейчас их доставать будет? Поэтому мы считаем, что это не меры на самом деле, это... Фикция И, к сожалению, мы с вами должны понимать, если экономикой никто не занимается, экономикой, то экономика, она придет к краху. Спасибо. Спасибо. Ну и самое заключительное. Мы категорически против пиара отдельных партий на войне. Почему? Потому что у нас, как вы помните, даже новые поправки в Конституцию, многопартийность не отменяли. А в данной ситуации, когда гуманитарный груз МЧС приклеится Медведик и идет ПИАР, это вообще гнусно. Мы против этих действий.